Для выбора пакета по расчетно-кассовому обслуживанию клиенту в первую очередь необходимо определиться с потребностью к данной услуге. Таким образом, некоторым клиентам необходим только клиент-банк, некоторым необходимо проведение большого количества платежей на бумажных носителях. В конце концов, определившись с основной потребностью клиента, можно перейти непосредственно к выбору пакета. На сегодня предложение банков по расчетно-кассовому обслуживанию можно разделить на три вида – Первый вид – это базовые условия. С клиента взимается только минимальная плата за абонентское обслуживание от 0 до 100 гривен, в зависимости от предложения банка. Но плата за остальные услуги гораздо выше, чем в других пакетных предложениях. Второй вид – это специализированные пакеты. Так, если клиенту необходимо пользование какой-то определенной услугой, например, клиент-банк или же проведение платежей на бумажных носителей или операции с наличкой, то специализированные пакеты дают на них минимальную стоимость или же могут быть вообще отсутствовать. Но при этом абонентская плата за специализированные пакеты выше и находится в районе от 50 до 200 гривен. Клиенту остается определиться точно со спецификацией пакета и это принесет ему большую выгоду. Еще одним видом являются безлимитные пакеты. Таким образом, клиент, который выбирает данные пакеты, получает самые минимальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание или же не могут быть вовсе бесплатным. Но при этом абонентская плата достигает уровня от 300 до 1500 гривен за один месяц. Такие предложения особо выгодными будут для больших компаний, которые пользуются различными услугами по расчетно-кассовому обслуживанию в большом количестве. Помимо таких основных предложений банков, также хотелось выделить акционные условия по расчетно кассовому службу. Используя данные предложения, вы получаете возможность на бесплатное подключение и пользование тарифами на льготных условиях. Акционные предложения действуют на протяжении нескольких месяцев, после чего вы можете перейти на любой другой тариф. Такие предложения банков хороши тем, что во время пользования тарифом на акционных условиях вы можете для себя наиболее четко подобрать расчетно-кассовое обслуживание в этом банке.